Bye. Котёнок потерял равновесие Лопнули со смеху крестьянские девушки И полные барышни Я потерялся в догадках Как на картогном поле Осторожно ступая Дети копались в песке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 Только не płać,